Короче, я попал в рай. Вообще, никто не знает, что такое рай, но я сюда попал. Здесь вообще огонь. Вы просто не представляете, сколько здесь такой вкусняшки. 50. 50 лет в изюшке, 30 лет. Даже 20. А, огонь. Mm-hmm.